Антон. коронавирус У нас есть много эффективнее его Пересчитав на пол Повязка тут уж не поможет и никто Но нас наполнит оптимизмом ТВ и новости Живем мы лучше всех Порой бывает и без смысла Но мы же верим Субтитры а сделал А что нам то коронавирус у нас есть? the spirit.